Вот мы, так сказать, возвращаемся теперь к Пестокам. На 21, да, что... 21 год назад. 21 год назад, да. Когда мы сидим еще вместе, ничего не придумав. Мы уже пьем Просто... хороший кофе в когтиге. Когтегене. И вот едва-едва мы были знакомы так. Ну, ну, не то, что шапочно? Не... Ну, шапочно были знакомы. Шлемно. И вдруг мы э, решаем, значит, слушая э, по радио, там точка, и там все время... значит, э, А на улице идет да, дождь. Дождик долго, да. долго, долго, а дождь все идет. И мы слушаем точку. Там, значит, э, Розенбаум, Сесаум. А, -а, -а, да. а Крым еще наш. А Крым еще наш. Вот видите, 21 год назад. в той жизни еще было. Да. Редактор uh...